Их кибитка, скрип колесный, а на небе ковер чистом поле и воздух чистый, а у цыганки взгляд лучистый. Оманит, погадает, да не обманет Обожжет пламенем жарким, смыслом. Смотри, цыган, ее очи Да не заснуть тебе этой ночью Эх, кибитка, скрип колесный А на небе ковер звездный Эх, кибитка, скрип колесный О, три взглядом. А мать... Смотри с рядом по мане, погодает, мани. нет,